В униклинике КФУ нет права на ошибку, что угрожает Казанке. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Нелена Гатауллина. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин вручил золотую медаль Христиана Френа государственному советнику Республики Татарстан Ментимеру Шаймиеву. Встреча состоялась в Казанском Кремле в рамках проведения международной конференции ⁇ Реставрация, консервация и музеификация археологического дерева и органических материалов ⁇ в Институте филологии и межкультурной коммуникации продолжается цикл встреч студентов Казанского университета с известными общественными деятелями Республики Татарстан. Так, 2 ноября у студентов появилась возможность пообщаться с Тольёй Минулиной. Подробнее в нашем следующем сюжете. 2 ноября продолжился цикл встреч студентов Казанского университета с известными общественными деятелями Республики Татарстан. В рамках мероприятия состоялась встреча студентов Института филологии и межкультурной коммуникации с руководителем Агентства инновационного развития Республики Татарстан Талией Минулиной. Темой обсуждения стала «Татарстан. Твоя территория успеха», где спикер рассказала о возможностях добиться высоких целей на родной территории. Ну, большой усидчивости и очень много и где-то самопожертвование. Мне кажется, что, наверное, вот всех этих качеств, которые я только что перечислила, очень не хватает современной молодежи. На встрече студенты послушали истории Теллии Минулиной о ее пути развития, о студенческой жизни, а также смогли задать интересующие их вопросы. Мероприятие проходило в деловом формате. Выпускница КФУ поделилась различными советами и колоссальным опытом, который студенты Казанского университета не смогли оставить без внимания. Первый раз на этом мероприятии, и она нас очень замотивировала, и я считаю, это круто, что мы. У нас есть такая возможность послушать а, интересного этого спикера про его опыт. И это, возможно, поможет нам в нашем дальнейшем пути развития. Илья Минулина раскрыла и главный свой секрет труд, терпение и знания. Вот где кроется ключ к успеху. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоголы, Универньюз. Врачи униклиники Казанского федерального университета ежедневно спасают не одну жизнь. Благодаря им пациенту, перенесшему два ишемических инсульта, удалось выжить. Пообщалась с пациентом и героями в белых халатах Карина Саяхова.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 левой верхней конечности, пациенту было проведено обследование, проведена компьютерная ангиография сосудов головного мозга, ультразвуковое исследование, результатом которого диагностировано повторное стенозирование оперированной правой внутренней сонной артерии бляжкой до 80%. Плановое оперативное вмешательство стентирования правой внутренней сонной артерии было запланировано на ноябрь 2022 года. Однако 15 октября Виталий отметил усиление головокружения и онемения левой верхней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 В ближайшее время в Казани планируется строительство канатной дороги через Казанку. Как расположение объекта повлияет на нашу жизнь, выясняла Маргарита Михайлова. Строительство канатной дороги Аэромост в городе Казань планируется уже достаточно давно. Однако накануне стало известно, проект все же будет реализован. На данный момент он находится на стадии разработки. По плану объект будет пролегать над рекой Казанка проект большой, крупный, амбициозный, а речка маленькая. Вот, уязвимая, находящаяся в условиях сильнейшего антропогенного воздействия вообще в условиях города. Речка, она вот, мы забываем совершенно об этом часто в условиях города, что вообще-то это памятник природы, республиканского значения, это особо охраняемая природная территория. Это речка с особым типом воды, это она сульфатно-кальцевая, высоко минерализованная, то есть она минеральная река. Она вообще в идеале должна для питьевых целей, бульниологических, лечебных использоваться, ну хотя бы для купаний, да, то есть оздоравливающего влияния на кожу. По предварительным данным, длина маршрута составит около трех километров. Остановки фуникулеры будут совершать в парке имени Горького, экстрим-парке Урам, а также у стадиона Акбарс-Арена. Серьезные опасения экспертов вызывает тот факт, что для такого объекта потребуются достаточно массивные опоры. Скажем так, на территории лесных массивов, скажем, а там у нас есть лесные массивы, это вот район парка Горького русско-немецкой Швейцарии, в общем-то, Троицкого леса. Конечно, это приведет опять-таки к сокращению, да, то есть к сокращению части кустарников, большей части деревьев, которые попадет туда, соответственно, придет это к сокращению биологического разнообразия, которое там у нас имеется, и не немаленькое. Вот. Воздействие на, скажем так, на гидрологический режим, я уже говорила, на геоморфологические условия, на гидрогеологию, на геологию, и на рельеф местности, на ландшафты, на... Ну, тут понимаете, какой компонент не бери, да, на животный мир, на их теофон. Какой компонент не бери, везде есть воздействие. Ни время, и ни место. Так проект описывают его противники. Если отложить в сторону предполагаемый экологический ущерб, сомнение вызывает необходимость его установки непосредственно в Казани. Очень много вопросов вызывает этот проект. Мне кажется, при вот здравом размышлении, при здравом размышлении, от него надо просто отказываться сразу и говорить: что если такое и делать когда-то, и не сейчас, а когда-то, то на Волге, на Волге, где можно на острова, посмотреть, зеленые берега, пароходики внизу, вот как в Бару катаешься, там на советское время была сделана дорога. Там приятно, да, там хорошо приятно. Канатная дорога может значительно разгрузить улицы города и улучшить доступ к инфраструктуре. Без сомнения, такой вид транспорта будет пользоваться успехом, как минимум у туристов. Вместе с тем, строительство объекта повлечет за собой ущерб. Пока неясно, получится ли его как-то компенсировать. Стоит ли игра свеч, решать лишь автором и инвесторам проекта. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. В мраморном зале Казанского университета открылась фотовыставка телеканала «Наука» «Снимай науку». В экспозиции представлены 50 лучших фоторабот финалистов всероссийского конкурса. В мраморном зале второго здания Казанского федерального университета состоялось открытие фотовыставки лучших научных снимков 2022 года «Снимай науку».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 Российские студенческие отряды проведут профориентационные мероприятия для 200 школьников и 100 студентов вузов, сузов и колледжей Казани. Проект "Инпров". Татарстанского регионального отделения РСО стал победителем конкурса фонда президентских грантов. К участию в проекте приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений КФУ, а также студенты Казанского университета. Школьники и студенты, успешно прошедшие цикл, станут менторами, наставниками или организаторами нового сезона проекта. Семеро участников Всероссийской образовательной программы для школьников «Сириус. Лето. Начни свой проект из Казани» и «Альметьевска» в течение нескольких недель будут работать в лабораториях кафедры физической химии Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Каждый старшеклассник, шестеро учатся в казанских школах и один в школах города Альметьевск, будет заниматься реализацией своего проекта, связанного с исследованием полимеров. В выставочном зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась выставка творческих работ студентов «Россия – это мы». Выставка посвящена национальному многообразию России. Ее участники представили свои работы, выполненные в различных графических редакторах. Руководителем выставки стал заслуженный деятель культуры, народный художник Республики Татарстан, доцент кафедры татаристики и культуроведения и ФМК КФУ Фарид Валиуллин. На этом все. В студии была Милена Гатаулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!